Друзья, смотрите, видите этот кубик-рубик? Вот этот чижик говорит, что за 20 секунд он его соберет за сотку. Поехали, у тебя есть 20 секунд. Ты давай, не болтай, а делай. Обалдеть, а, деревенские мозги, мозги деревенские пропадают у нас. Уже 23, 24. Все, сотка, сотка пролетает мимо да не сделает он не сделает он только чешет и все Ребят, обалдеть уже 38 секунд все отстает 47 ребят покажи обалдеть ну ладно сотка твоя по-любому я тебе отдам сотку